Меня зовут Маша Дорьян, я организовала секс-эд-курс сексуального образования в Вышке для студентов. А также я учусь на психологическом факультете, на третьем курсе. А еще я помогала в организации секс-просвета, даже не одного, а несколько секс-просветов. То есть я в курсе секс-позитивной тусовки Москвы. А, Таня? Да. Всем добрый вечер, меня зовут Татьяна Ларкина, я по образованию социолог, сейчас я нахожусь без всякой аффилиации к ВУЗу и позиционирую как себя, себя как независимую исследовательницу, также я являюсь участницей социологического клуба «Город». Меня также интересует тема гендерных исследований, и я неоднократно принимала участие в гендерном клубе Высшей школы экономики. Кстати, кто еще не знает, может подписаться на страницу, и там тоже иногда проходят мероприятия, можно их в свободном доступе посещать. Ну, как правила игры? Мы хотим рассказать, как будет вести дискуссию с самого начала? Я думаю, когда уже дискуссия начнется, тогда мы расскажем про правила дискуссии, чтобы было легко организовать этот формат. Но учитывая наше количество, я не думаю, что у нас будут проблемы. Итак, начнем с секс-негативизма. Сначала я расскажу о краткой истории, как же возникло секса, негативное движение в феминизме. Это произошло. Во вторую волну феминизма. Первая волна феминизма характеризуется тем, что женщины боролись за свои юридические, политические, экономические права. Вроде как они их достигли какого-то времени, все, пожалуйста, вы можете выходить на рынок труда, вы также можете принимать участие в политической деятельности вашей страны, но все равно как-то не так клево жилось женщина. И вопрос в том, почему это произошло. И во второй волне появляется идея о том, что это связано с доминирующей культурой в обществе, которую называют патриархат, где доминирующие положения занимают мужчины. Они также заявляют о том, как нужно себя вести, что хорошо, что плохо. Они все это определяют, и женщины из-за этого страдают. Вот. В том числе патриархат распределяет распространяется и на сексуальную сферу жизни. Мужчины решают о том, какой секс хороший, какой плохой и вообще, что можно понимать за нормальный секс. И тут как раз в 60-е годы образовывается освободительное движение женщин, которое выступает против угнетения себя в сексуальной сфере, поднимаются вопросы о том, об эксплуатации женщин в секс-индустрии, порнографии, проституции. Кроме того, секс-негативизм можно рассматривать как и некоторую аналитическую оптику, на которой, через которую мы смотрим на окружающую нас действительность. Как уже было сказано, важным достижением являлось то, что обнаружился культурный порядок, в котором женщины занимают университетное положение. И также важен тезис – личное есть политическое. Если раньше можно было списать на какие-то происшествия в личной сфере, допустим домашнее насилие. то говорят, это ваша личная проблема, это проблема конкретных отношений, но не в целом. А Секс-негативные феминистки позволяют увидеть в том, что происходит баби в целой системе. И обратите на это внимание. И как же я озвучила некоторые вещи: что предметы обсуждения секс-негативных феминисток это насилие. Вопросы секс-индустрии, где происходит угнетение женщин, а также принудительная сексуальность, которая может негативным образом, не может она сказываться негативным образом на женщин. Их женщины нуждают быть сексуальными привлекательными, тем самым удовлетворяя потребности мужчин. Через это происходит объективация женщин. А также, если э, говорить о том, как э, принудительная сексуальность травится в капиталистическое общество, то это невероятные траты женщин на поддержание привлекательного сексуального образа. Спасибо. Сейчас на позитивную сторону вопроса. Э, начало секс-позитивного движения в феминизме э, приобрело когда стали очень активными антипорнографические а, выступления, антипорнографические а, парады, а, особенно в Америке. Феминистки а, сэкопоективные выступили против а, антипорнографического движения, а, потому что, а, с их точки зрения, это было а, тоже еще а, одним способом а, каким-то образом удержать женщин в а, каких-то рамках. А, сейчас объясню почему. Антипорнографические феминистки а, утверждали, что ВДСМ тоже плохо, что проявление себя как сексуальный субъект в любых... А, возможных сценариях это тоже а, не очень хорошо а, потому что порождает опять же стандартную патриархальную систему где а, мужчина главный а женщина подчиняющийся это очень легко можно проследить в а, таких стандартных BDSM играх но секс феминистки а, Утверждали, что это не так. Если секс происходит по взаимному согласию между двумя или больше взрослыми людьми, то в этом нет никакой проблемы. Главное убрать объектность, а прибавить к субъектности человеку в сексуальных взаимоотношениях. Также очень большим и очень важным этапом на, в истории развития секс-позитивного подхода в феминизме были ей парады, которые начались в Америке, в Нью-Йорке, в Чикаго, в Торонто и других городах. Северной Америке. Потом они переключились и на Европу. Подключился и Лондон, Париж, Берлин и так далее. Почему это важно? ЛГБТ-комьюнити заявляет о себе как о сексуально активном... А, нет, представители ЛГБТ-комьюнити говорят о себе как о социальных субъектах. И это очень важно. Это очень важно и для их идентичности, и для их а, образа жизни, и для их стиля жизни. И если мы а, исключаем такую возможность для людей, то а, таким образом а, при, выключаем а, их из какого-то большого социального а, разговора, что очень... Ну хорошо. Положение секс-позитивного феминизма таковы. Секс-позитивный феминизм выступает против больных стандартов. Вы наверняка слышали не раз это стереотипное представление о том, что женщина, которая имеет секс с многими партнерами, она шлюха, а мужчина, который имеет секс с многими партнершими или партнерами, он мачо, он молодец, он делает все как надо. А, Сексуалистивный феминизм выступает против а, а, такой стигматизации, такого клими, кли... кли... кли... кли... Спасибо большое. А, кстати, этот феномен называется слад но я полагаю, ваша аудитория и так знает, что это такое. А, другим положением сексуалистивного феминизма является утверждение "мое тело, мое дело". А, и пока соблюдается субъектность, пока соблюдается а, свобода изъявления а, самого человека по поводу того, как ему проявлять а, свою сексуальность, а, это кажется секс-позитивным феминисткам нормальным и а, даже хорошей практикой. А, сексуальная ориентация, по мнению секспозитивных феминисток, является очень важной частью а, идентичности и очень важной частью а, самой жизни каждого человека и э, с закрыванием глаза на этот аспект жизни секс-позитивные э, секс феминистки не принимают. Они считают, что это э, неправильно исключать людей из общего э, социального диалога только из-за того, что они проявляют себя как сексуальные успех. А, предметы обсуждения секс-позитивного феминизма очень разнообразны, а, и сейчас я расскажу про а, основные положения, основные предметы обсуждения и что говорят а, феминистки секс по а, каждому из этих городов. Первую картинку вы видите, Women's Empowerment, это значит, что а, сексуальность и внешняя привлекательность секс феминистки рассматривают как а, что-то, придающее силы, придающее а, уверенность в себе и в, в своих а, жизненных намерениях. А, это получается некоторый ресурс, который дает нам силы проявлять себя как личность и как а, ну, как сильного человека. А, также предметом обсуждения является БДСМ. К, а, и секс-позитивные феминистки считают, что любое проявление сексуальности, в том числе и в а, контексте нетрадиционных, неконвенциональных а, актов, а, вполне нормально. Секс-позитивные феминистки говорят о том, что а, любая сексуальная активность между взрослыми и людьми по взаимному согласию это нормально, это хорошо. И БДСМ как раз об этом. А, три постулата БДСМ это Safe, Safe, concept Show. А, безопасно, разумно и по обоюдному согласию. Таким образом, мы а, видим БДСМ-культуру, очень вписывающуюся в, в контекст секс-позитивного воззрения на о, секс в целом. А, Секс-работа, в отличие от а, секс-негативных феминисток, секс позитивные феминистки а, рассматривают секс индустрию не как а, порабощающую и а, очень негативную, а, негативно влияющую на каждого из нас сферу жизни, а как свободный выбор. А, таким образом, секс-работа для многих является а, способом самореализации и а, неплохим заработком для жизни. А, Секс-позитивный феминизм много говорит про контрацепцию и про безопасный секс. А, таким образом, то, что сейчас происходит в сфере сексуального образования, а, можно а, отнести к победам секс-позитивным феминизмом. Благодаря а, именно секс-позитивному движению сексуальное образование обязательно в большинстве штатов в Соединенных Штатах Америки, в большинстве стран Европы, и, надеюсь, когда-нибудь, может быть, будет в России. Потому что знание о безопасном, о приятном и не влияющем на тебя негативном сексе, и твоих возможностей проявления себя сексуально а, безопасно для самого, самого же себя очень важно. Но это мое субъективное мнение. А, продолжим о предметах обсуждения секс-позитивных феминистов. А, именно благодаря им во многом а, ЛГБТ комьюнити а, имеет гласность. После восстаний а, в 1969 году в Соединенных Штатах Америки именно благодаря секс ладно не именно благодаря секс позитивным феминисткам но и во многом благодаря секс позитивным феминисткам приобрела гласность тема сексуальной ориентации и секс позитивные феминистки утверждают что опять же любые проявления себя сексуально это хорошо только бы каждый человек выбирал это для себя сам, и ему бы это нравилось. Сейчас мы рассказаем небольшой диалог между представителями каждого из направлений. Я буду отвечать адвокатам секс-негативного направления феминизма, феминизме, а Маша секс-позитивного. Посмотрим, что из этого получится. Это некотором вводим Мы будем высказывать некоторые претензии друг другу, которые могут предъявить каждой из представителей церкви и представителей этого течения. И, и а, начнём? Да. Вы секс-негативисты, просто хорошие. Вы а, не умеете наслаждаться жизнью. Вы постоянно обвиняете нас во всех грехах. Вы хорошие. Да камон! И на самом деле, это не совсем так. Мы являемся этическими ханжами, в том плане, что это позволяет защитить женщин от, от патриархата в какой-то степени. Поскольку мы живем в обществе, где мужчины определяют что ок и а что не ок, то наше моральное ханжество позволяет все-таки немножко отойти от давления мужчин. Окей, принято. Вы с позитивной вообще поощряете объективацию? Мы не поощряем объективацию, на секундочку, мы очень за субъектность в сексе. Поэтому именно мы говорим про взаимное согласие а, и про то, что только взрослые люди могут а, а, давать согласие на секс. А мы за субъектность в сексе и за то, чтобы каждый проявлял себя сексуально как ему это хочется, а не как ждет его партнер. Не надо было. <смех> а, у меня есть еще одна претензия к вам. На самом деле вы просто ненавидите секс. Вы просто не умеете им наслаждаться. Ну, это правда. Мы ненавидим тот секс, который причиняет боль женщинам. Вот и все. Ну, тут мы согласны с вами. На самом деле у меня еще последняя претензия к вам есть, секспозитивные феминистки. Вы любите любой секс. Мы любим не любой секс. Мы любим а, секс, который нравится всем участникам этого секса. А, и где каждый участник дает себе отчет в том, что он делает, и что это безопасно для него, и что это ему нравится. Только такой секс мы любим. Ну, как направление. Спасибо большое за внимание. Таким образом, мы очень коротко и очень жарко показали основные претензии, которые имеют секс-негативность, если по отношению к секс позитивным и наоборот. И еще некоторые стереотипы о как этих двух отравлениях. Верно. А продолжим мы лекцию кстати, я хотела бы попросить вас, если у вас возникают вопросы по ходу лекции или комментарии, какое-то желание высказаться, станцевать или что бы то ни было, пожалуйста, делайте это, любое проявление себя А сейчас я как будущий психолог. Расскажу, каким образом объективация влияет на психику человека. Мы затронули в нашей сценке вопрос объективации и субъектности в сексуальном проявлении. И это действительно очень важный вопрос. На самом деле, сексуальная объективация, которая определяется как, чтобы не перепутать ни одно слово, тело или его часть, отстранены от восприятия всего человека и воспринимаются в первую очередь как объект, выполняющий определенную функцию. Это про объективацию в ее классическом понимании. И на самом деле не так страшна сама сексуальная объективация, как самообъективация. Самая объективация это интернализированное или по-другому можно сказать впитанное социума ощущение, что ты обязан быть сексуальным. Это чаще и больше касается женщин, поэтому буду говорить от лица женщин и о женщинах, чтобы ну, это было более репрезентативно. А женщина, которая сама себя объективирует, чувствует свою обязанность а, быть сексуальной, быть молодой а, и выглядеть привлекательно. Из-за этого происходит а, очень много а, конструктов, которые связаны с этим ощущением, что ты что-то кому-то обязан. Первое – это а, постоянная тревога за то, как ты выглядишь. Вы наверняка не раз видели девушек, которые смотрятся в зеркало при каждой возможности при каждой возможности а, посмотреть, все ли в порядке, она это делает, а, потому что это вызвано а, психологической необходимостью снизить тревогу. А, второй конструкт – это самомотивация. А, и здесь не все так а, понятно, каким образом работает. А, ощущение потока женщине сложнее. А, Почувствовать ощущение э, гипермотивированности. Э, гораздо сложнее почувствовать именно из-за постоянного э, ощущения, что ты должен следить за своими телесными проявлениями. То есть вместо того, чтобы э, отдаться работе, отдаться какому-то делу, э, ты думаешь, как, как ты выглядишь, и помада не смазалась. Э, третье — это э, интернализированная э, опять же, Некоторая тревога о том, правильно ли ты все делаешь. Например, наверняка вам известен такой стереотип о том, что девушка не должна быть слишком активна во взаимоотношениях с молодым человеком, чтобы он не посчитал ее распутным И внутренняя тревога еще возникает по этому поводу, а не слишком ли я добрю, а не слишком ли я активна, не слишком ли я а, проявляю активность. А четвертый конструкт, который связан с самообъективацией, это а, стыд по поводу своего тела. А, наше тело никогда не может соответствовать полностью а, стереотипным представлениям об идеальном теле. А, все эти модели 90-60 на 90 нереалистичны и недостижимы. И женщины, которые, Женщин просто в большей степени, а, которые Имеет высокий уровень самообъективации, имеют также высокие показатели по стыду а, относительно своего тела и того, как они выглядят. А, также связанные с этим конструктом самообъективации и а, тревога по поводу своей безопасности. А, девушка, которая осознает себя привлекательной, а, может действительно бояться ходить вечером, а, Домой именно потому, что она понимает, что в культуре изнасилования, в той культуре, которая поощряет а, такое а, силовое воздействие в сексуальной сфере, а, она вполне может испытывать тревогу за свою безопасность, в том числе и физическую. А, все эти прекрасные, кавычки, естественные конструкты, приводят к трем основным психологическим последствиям. И это расстройство пищевого поведения, депрессия и сексуальная дисфункция, которая проявляется в аноргазме, и в отсутствии желания или в других проблемах, которые переходят из психологического зачастую в органические изменения, а, таким образом, влияет на здоровье не только психологическое, но и физиологическое человека. Таким образом, мы приводим, приходим к выводу, что объективация приводит к огромному количеству негативных последствий для психики человека. Этим слайдера хотелось бы продолжить тему нашей дискуссии. Получается так, что внутри феминистического общества. Происходят раздравление, И секс-негативные феминистки, секс-позитивные феминистские могут недопонимать друг друга. И единственный способ это прояснить, просто поговорить, задать друг другу вопросы, чтобы прояснить свои позиции. И благодаря коммуникации мы можем найти очень много общих точек прикосновения, а не делать какие-то поспешные выводы. Можно проиллюстрировать этот пример, который не здесь находится на слайде, а который предлагает Крифорд Гирц, это антрополог. Пример был связан с подмигиваем, с подмигиванием. Если... Да, спасибо. Если мы видим, что какой-то человек резко смыкает одно века. Вот да, что мы можем подумать? Кто-то придумает свою интерпретацию и скажет, а, он меня подмингивает, он наверняка запал на меня. Либо, а вдруг у него просто нервный тик. А, Кто-то третий может предложить свою версию, Соренко в глаз попал. Можно найти и четвертую версию, что подвигивает не мне, а тому, кто стоит сзади меня. И множество других примеров. Единственный способ понять, а что же здесь сейчас произошло, это спросить человека, а почему ты смыкаешь века. Я тебе нравлюсь» или <смех> или у вас попала. И человек как раз может объяснить, какой смысл он вкладывает в это действие. Таким же образом можно и взаимодействовать с феминистками между собой, которые при... являются приверженцами или приверженцами различного... различных течений для того, чтобы понять друг друга лучше и сплотиться против борьбы с угнетением на разных уровнях. Также этот слайд может проиллюстрировать такое положение, когда ну, вот мы с санки взяли, что э, секс-негативные феминистки могут э, проявлять претензию секс-позитивного в том, что они любят любой секс, а сами негативные феминистки думают о том, что ну, это представление о том, что они думают, что любой секс – это плохо. Но на самом деле, если мы поговорим с друг другом, то поймем что секс-негативные феминистки борются со всей системой, но задавая вопросы, мы спускаемся на индивидуальный уровень, чтобы понять опыт каждого человека и увидим, что нет, бывают все таки какие-то хорошие моменты. Но чтобы это понять, нужно просто пообщаться. Вот. А, да, в итоге хотелось бы... А поставить такую а, точку в а, нашей лекции, а, сказав а, о том, что секс феминистки они не борются с секс-негативными феминистками. Секс-негативные не борются с секс-позитивными. На самом деле мы все боремся с одним и тем же, но просто на разных уровнях и разных сферах. А секс-позитивные феминистки борются с системой а, сексуального принуждения женщин не, а, с системой, где а, женщины не должны проявлять себя как сексуальный субъект. а В то время как секс-негативные сексуаль... а, секс феминистки а, борются с системой... А... Ты секс-негативный феминистка, сегодня у нас поэтому отвечай за свои... С чем вы боретесь? Мы боремся с патриархатом, мы верим в то, что существует доминирующий культурный порядок, который заставляет страдать женщин и тех мужчин, которые не соответствуют гегемонам Вот. Мы обнаруживаем баги в системе и пытаемся бороться с ними. То есть нас интересует системный структурный уровень. А мы, по большей части, переходим на индивидуальный. Да. А... Спасибо за внимание. На этом реакция заканчивается.